Всем привет! Продолжаем моделить нашу канистру Соединим также эти точки Connect Выделяем две точки и жмем Connect Кто был конец? По ребрам, то есть у каждого под объекта точки ребра есть свой коннект так жмем симметрия Значит, чтобы сдвинуть нам точку четко по ребру, контейнер и ребра, в зависимости от того, какое направление мы выбрали, наша точка будет перемещаться точно по ребру. Включаем этот контейнер, нон ставим. Выберем все наши точки для удаления неспаянных точек. Как видим, неспаянных точек нету. Задаем определенный размер до пост, ничего не меняется. Месяцы нормально. Добавим модификатор TurboSmooth. У нас с вами получилась вот такая вот канистра. Удалим верхнее горлышко. Здесь слишком сильно сужается ребро. И здесь оно идет вот ровно, а потом расплывается в разные стороны. Так что зря я точки там мучал. Для чего я удаляю полмодели, в 3D Max нету зеркального моделирования, в отличие от ZBrush, и приходится удалять часть модели, чтобы значит моделировать в зеркальном отражении. То есть просто потом скопировал с помощью модификатора симметрии, в два раза меньше работы. под объекты точки и сместим наши вот эти точки по ребрам в стороны Этим можно, наверное, уже сделать. Делаем более, более такой скругленный. и эти точки выбираем по, по ребрам перемещения тоже немного их уведем в сторону также немного придадим объем и сбоку выключаем здесь ребра Выравним немного сетку, вот она, где кривая. ручка, видите, да, ручка широкая, шире, чем колпачок. Чтобы ее расширить, выберем ребра в нужных местах. И нажмем Connect. Появилось ребро. Перевыбираем нужные нам точки, смещаем их в сторону. Также внутреннюю часть тоже сдвинем в сторону. Таким образом переходим в модификатор Турбосмус и смотрим. Также на расширение идет здесь, вот в этом месте она как бы расширяется на Таким вот образом, перемещая точки, несмотря на изменения геометрии, мы моделируем различные объекты. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!